Добрый день, уважаемые преподаватели! Сегодня я вам расскажу про то, как вести себя в кадре, как выглядеть, что можно делать, что делать нельзя. Вот, например, телефон надо ставить на беззвучный. Какую выбрать одежду? Конечно, в зависимости от того, на фоне чего вы снимаетесь. Вот у меня, например, черный фон, поэтому темно-зеленая водолазка – это неудачный пример. Можно сказать, я сливаюсь с фоном. Конечно, идеально было бы надеть белую рубашку, ну или что-то хотя бы светлее. Также, если мы пишемся на белом фоне или на любом другом светлом фоне, конечно же, лучше надеть что-то темного цвета, желательно однотонного, чтобы не было стробы и ряби. То есть, никаких мелких элементов, например, полосочки, кружочки, горошек, мелкие рисунки, цветочки и так далее. Также, если съемка производится на фоне зеленого цвета, то есть на фоне хромакея, мы не надеваем на себя зеленую одежду. Женщинам, конечно же, лучше избегать платье в пол, потому что нам придется вешать вам э, вот такой микрофон петличный. Видите, тут есть специальный держатель, который, собственно говоря, если у вас платье в пол, просто не на что будет одеть. По поводу аксессуаров и украшений. Они не должны бренчать или как-то звенеть, например, слабо закрепленные часы или какие-то громоздкие ожерелья. Во время записи мы должны смотреть только в две точки. Это прямо на зрителя и в правый либо в левый вспомогательные мониторы, которые вы сейчас не видите, но они есть. Очень важно не перемещаться во время записи по кадру Если вы выбрали какую-то точку в начале То в конце вы должны остаться на той же точке В которой вы начали свою запись Но опять же за этим будет следить постоянно операторы и ругаться После того как оператор сказал запись пошла или поехали Вы должны подождать 2 секунды и только потом начать говорить Это нужно для монтажа По поводу маркеров и доски Перед тем как начать писать Оператор должен активировать для вас маркер Достаточно просто промокнуть стержень Палфетка для того чтобы начал писать потом это можно отзеркалить и вообще мы должны были это сделать в начале примерно вот так если мы не записываемся онлайн или не проводим какой-нибудь там вебинар то не торопитесь стереть с доски обычно это делается после дубли. когда вы хотите что-то отметить на презентации с помощью стилуса на айпеде пожалуйста придерживайте iPad одной рукой Небольшие технические требования к вашей презентации. Лучше всего делать презентацию с соотношением сторон 9 на 16. И обязательно оставить одну треть слайда пустой для того, чтобы разместить в ней спикера. Если вы хотите записываться на черном фоне, то и презентацию подготавливайте на черном фоне, так как он будет удаляться. А если хотите записываться на белом фоне, то соответственно готовьте презентацию на белом фоне. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо вам за за внимание.